друзья всем привет сегодня видео по поводу обслуживания мирки приезжал ко мне официальный представитель с технологом и говорит показали кое-какие моменты я говорю окей я обязательно расскажу всем потому что я реально о них не знал а в русскоязычном доступе их ну, и не встречались они мне и оказывается они такие очень важны также взял себе ds в дальнейшем будет показан в работе что к чему как и почем а сейчас по мерке по Дерас. Работает она у меня, ну, в общей сложности, скажем так, год фактически работы. Проблем никаких у меня с ней нет, но, взяв руки, ребята, я сразу говорю, неси ключик, сейчас посмотрим, как ты ей работаешь. Также скачал программу, чтобы зарегистрировать инструмент и получить на него плюс один год гарантии. То есть три года гарантии идет на Мирку и здесь по машинке сейчас пару интересных моментов покажу моменты интересные в каком плане Ну первое, как ухаживать за машинкой понятно, что ее надо периодически продувать, потому что пылюки хватает да? ну это самое простое, что можно сделать далее, берем ключ, который идет в комплекте и открываем подошву Я ни разу не снимал подошву с машинки. Смотрим, что тут, в каком состоянии. Само собой, это все надо делать. Ух, как поналекало-то, а. Короче, это все надо почистить. Почистил. Сейчас соберу ее обратно. Проверим э, на программе уровень вибрации. По программе, что, что нам оно покажет. Потому что я когда... как-то Я знал, что есть программа, которая по Bluetooth с машинками соединяется и показывает, что там происходит. Ну, как там... Не знаю, что не до нее, что ли, было, скажем так. И еще тут пару нюансиков расскажу по по самому что надо уже мне сделать на этой машинке есть такая программа MyMirka скачиваем ее в App Store или там Google Play здесь ну, разная информация регистрируемся регистрация инструмента вот этот значок вводим все данные которые спрашивают они есть на коробке и появляется еще плюс год гарантии далее подключение инструмента Так, в выключенном состоянии, как он говорил, поддержать плюс и... О, загорелся Bluetooth-значок. И сразу появился DEROS здесь. Нажимаем подключение. То есть обычно горела всегда эта лампочка, сейчас загорается этот. эта. В выключенном состоянии нажать надо включение и плюс одновременно и подержать. Так, соединение установлено. Э -э нас интересует вибрация, также есть скорость. Ну, этот у нас недоступен, это для производства включаем ну с вот, чуть запозданием идет сейчас, сейчас обороты чуть сбавлю, чтобы было четко видно то есть вибрация небольшая так, сделаем сейчас камеру направлю, чтобы видно было добавляю оборотов видно, да? ох, как пошла это еще не максимум. Слышно? Телефон звонит. Это предупреждение, скажем так, опасности уже для здоровья. То, что вибрация как бы становится сильной. Что нас тут интересует? Что мне было довольно-таки удивительно? Это то, что я в Всю жизнь этой машинки ну, с целью защиты инструмента работаю с проставкой защитная проставка она идет в комплекте. Если сейчас включить этот же инструмент без защитной проставки, без наждака, то, то есть те же самые обороты. Смотрим на вибрацию. Это обороты максимум все те же. А, и вот, смотрите, как долго крутится тарелка. Она должна довольно-таки быстро останавливаться сама по себе. То есть у нас элементарно вот эта вот толщина плюс наждак дают уже ни хрена себе какую вибрацию. Если поставить 5-миллиметровую, а еще больше 10-миллиметровую, да с крупным наждаком, вибрация становится вообще бешеной, уходит в, ну, в красную зону. Что, как оказалось, для этого нужно? Для этого... Он говорит, в комплекте. Идешь и берешь, есть болтики. Есть болтики в комплекте. Он говорит, смотри, для чего они. То есть если работать без защитной проставки, ну, в основном на голую, да, то есть по, по чистой подошве, наждак одевать. Ничего менять не надо в настройках машинки. Если часто работаешь с проставками мягкими, либо же с э, э, ну, постоянно с защитной подложкой, то в комплекте есть.. Винтик и гаечки Здесь есть одно запасное отверстие Это отверстие нужно для того, чтобы туда вкрутить еще один болтик длинный Это если работаем только с защитной проставкой Мягкие не одеваем Если одеваем мягкие, то нужно добавить по одной гаечке на вот эти вот саморезики, винтики внутренние И вкрутить один винт Скажем так, отбалансировать Ого угу. Затянуто. Этим сейчас мы и займемся. Угу. Ни хрена себе! Ага, вот это у нас не держит. Они там на фиксаторе резьбы залиты. Пошел. И здесь коротенькие должны быть. То есть в комплекте идет. А нет, тоже длинные. Такие же по длине. То есть на него сейчас накручиваем гаечку и вкручиваем его вниз. Выкручиваем. Хотя этот можно оставить на этот, накрутить и загнать. Само собой сделает тесты и вибрация должна серьезно прямо-таки стать меньше. Это -то мы сейчас и проверим. И еще момент. Долго уже останавливается тарелка. Она должна останавливаться довольно-таки быстро. На защитной на проставке этой подложки, как ее называют-то, на чашке на самой. На оси стоят такие шайбы дистанционные. Одну шайбу выкидываем, у нас еще остается там две в запасе. И это нам приближает вот эту тарелку ближе к резинке. Само собой пылеотвод лучше, потому что отсутствует подсос. И эта же резинка служит стопором, тормозом, так сказать. Так, ставим сразу защитную проставку. Нам интересно на тех же оборотах, с тем же наждаком, проверить, насколько у нас что вибрирует. Включаем, открываем программу. Сейчас он показывает или нет. То есть у нас вибрация вообще ушла из желтой зоны и даже не доходит до пиковой зеленой. Я сейчас попробую еще одну гайку подкинуть, посмотрим на результаты. В общем, не смог я открутить один винт. Я уже разные инструменты пробовал, закис, потому что машинка все-таки уже поработавшая. Поэтому рекомендую, кто покупает свежий инструмент, сразу брать его, настраивать под ваши стандарты работы. Ну, допустим, я постоянно работаю с мягкой проставкой и защитной подложкой вообще на постоянку. Поэтому вот, если бы я сразу настроил, прикиньте, какое количество времени у меня инструмент отработал в меньшей вибрации. Первое, это меньше нагрузка на руки. Второе, это меньше нагрузка на подшипник самой машинки. Это очень важно, это ресурс машинки, в принципе. Понятно, что постоянно работать с программой это неудобно, некомфортно, но... Чисто сделать настройки, чтобы видеть, как вы будете в дальнейшем работать, это очень удобно. По скорости давайте сейчас посмотрим. Все, меньше некуда. Это минималочка. Получается минимальное, что, 4000? Да, ниже некуда. Увеличиваем. На одно положение увеличил. Это 5000. Еще на одно положение. Это 6000. Я, ну, получается, каждое касание кнопки это 1000 оборотов. Да. Каждое касание кнопки. Я в среднем работаю... То есть у меня средняя сейчас... Ну, у меня средняя от 5 до 6 тысяч. То есть это... Это моя рабочая как бы нагрузка. Мне так удобно работать. Все Больше нам тут как такового в программе... Ничего делать не нужно. Выключаем Bluetooth. Выключаем машинку. И в обычном положении она работает. Без Bluetooth. Ну, как бы он не нужен. Все, на этом у меня все. Очень я сегодня был удивлен той информацией, которую мне дали. Спасибо огромное ребятам. Теперь инструмент будет работать отбалансированным. Ну а в дальнейшем у нас DS э -э на постояночку у нас РОС приобретен на постояночку. Сейчас готовится пакет информации для подписчиков в Украине на приобретение инструмента Мирка по промокодам. Есть сразу наперед забегу очень интересные позиции, правда в ограниченном количестве. Но цены будут шикарные. Это чуть позже. А, и это чуть позже. Обязательно подписываемся на Инстаграм. Это чуть позже. Первым будет там. Всем пока.